Приветствую! Мы продолжаем изучение этических принципов. Четвертый принцип — принцип честности. Один из моих любимейших принципов, который я наблюдаю просто каждый день в своей реальности и даже работаю над его усилением. Итак, каким образом сходятся имена обманом нашей реальности? Нас обманывают, нам врут, нам не верят. В наше окружении очень много обмана, шарлатанов, иллюзий, коррупции. Мы живем в состоянии страха, депрессии, подавленности. Нам очень как-то естественно и привычно обманывать. Учителя говорят, что тяжелый обман убивает нас, а легкая белая ложь, так называемая, сокращает жизнь на 10 лет. Вообще, этот принцип очень интересен тем, что он отнимает у нас истинное право на силу слова. Никогда ни у человека не будет сила молитвы высокой, вдумайтесь, если он врет. Красиво, да? Давайте посмотрим подробнее, каким образом мы можем выполнять этот принцип и какой, в какие аспекты нужно направить внимание более детально говорят, что самая тяжелая ложь это ложь о своих духовных достижениях, но ну, это такое на подумать для того, чтобы выполнять этот принцип честности вот, чисто мы в каждой коммуникации с каждым своим партнером, собеседником должны убедиться в том, что то, что мы сказали соответствует тому, что он услышал. Мы уже, наверное, с вами э, убедились в предыдущих днях, что очень часто то, что мы говорим и что мы имеем в виду, не соответствует тому, что слышит человек, просто потому что у нас разные понятийные аппараты, у нас разный опыт, разное воспитание, у нас все разное, мы просто разные две системы. И переспрашивать, уточнять, так ли человек вас услышал, как вы сказали? А давай уточним «итого», я так это называю. О чем мы договорились? Буквально, чтобы он сказал вам то же самое, что вы говорили. Это соблюдение принципа честности. Не оставлять человека, буквально не отставать от него, пока вы не убедитесь, что он вас услышал правильно и вы услышали другого человека правильно. Не преувеличивать свои достижения – это второй вариант выполнения принципа честности, но точно так же не преуменьшать свои недостатки. И я бы еще добавила обратные версии – не преуменьшать свои достижения, не преувеличивать свои недостатки. Любое искажение себя в глазах другого человека, намеренное, там что-то приукрасил, чтобы смешно прозвучало, или чтобы поднять настроение, пошутил о себе, чего не было на самом деле. Вот эти все легкие, как нам кажется, безобидные, рассказы на курилке и еще что-то, недорассказать маме, это все является нарушением принципа честности. Мы должны быть всегда готовы сказать правду. И услышать правду. Услышьте это сейчас, пожалуйста. Говорим правду мы для соблюдения этого принципа не из мотивации «так надо, чтобы в моей реальности не было обмана», а мы говорим правду из мотивации усилить человека, и себя, и другого. Подумайте об этом. Мы не критикуем других людей. Любая критика – это ложь в своем корне, потому что критикуем мы людей всегда из своего ложного мнения о себе. Всегда. Поэтому если вам хочется покритиковать кого-то, задумайтесь о том, как вы на самом деле относитесь к себе, где эта критика живет в вас. И пока будете думать, вы перестанете хотеть покритиковать другого человека. Очень здорово для соблюдения принципа честности воспитывать не только в себе стремление к честности и к истинности, а и в своих детях. Вообще быть истинным, особенно в отношениях, это очень важные действия, они очень сложные. Наше ложное, сложное и ложное, наше ложное будет уводить нас... Во всяческие дебри, чувство собственной важности, желание получить что-то от партнера, подтверждение, что он меня любит и так далее. Желание приукрасить свои достоинства, особенно в начале отношений, и преувеличить недостатки партнера уже спустя 10 лет семейной жизни, особенно если нам что-то не нравится. Просто запомните, друзья, когда у нас в голове начинают проигрываться вот эти мультики, это говорит о том, что мы сейчас, к сожалению, соединены с неистинной частью себя, сложной частью себя. И это прекрасный момент для того, чтобы честно взглянуть на ситуацию и отсоединиться от нее, Выбрать честность как решение, как окончательный выбор в жизни, как решение быть истинной. Этот выбор, Стоит сделать один раз в жизни. После него, естественно, мир вас не проверять будет, а будет вам показывать, насколько много лжи и обмана жило в вашей системе до этого. Но чем больше вы увидите, чем больше вы пронаблюдаете, чем больше вы сможете изменить в своей жизни, Настоящая истинная жизнь в счастье, она всегда из истинного, любящего и честного отношения с самим собой. Для этого мы с вами ведем дневник. Уже самим ведением дневника, наблюдением за собой и фиксацией этого на бумагу мы тренируем принцип честности. Ведь самый большой обман в жизни человек — Допускает по отношению самому к себе. Как это проявляется в отношениях? Вы уже знаете, отношения рушатся. Поэтому желаю всем честности, искренности. И наконец-то освободиться от всего того ложного, что сковывает нашу истинную суть. И приблизиться на маленький шажочек. Это... Четвертая ступенечка на пути к нашей самой счастливой и самой осознанной версии нашей жизни. До встречи!